Здравствуйте! В эфире новости на первом в студии Екатерина Березовская. Пять тысяч школьников со всей России съехались в Москву. Сегодня в столице.